9 июля 2019 года, Тивас и Торисас, зеркальный Торисас. Поэтому день сегодня будет немножечко напряженный, не в меру боевой. Но, скорее всего, все попытки получить желания будут безуспешными. Ваши действия, возможно, будут натыкаться на стену непонимания и противодействия со стороны. Обостренное чувство справедливости может привести тоже к недопониманию, обидам или вражде. Возможно, и у вас есть какие-то вредные ложные убеждения, мешающие в достижении цели или э, мешающие общению. Проанализируйте свое поведение в этот день и э, уберите то, что вам мешает. Ощущение безвыходного положения будет преследовать весь день, но не отчаивайтесь, это временное явление, да и выйти из сложного положения можно неким неординарным способом, нужна только решительность и смелость. Какие-то ваши действия могут вызвать неудовольствие вашего партнера, да и он вас может разочаровать чем-то, причем очень внезапно. Постарайтесь сдерживать себя в этот день, и он пройдет достаточно ровно. И будьте сегодня осторожны со своим здоровьем, велик риск травм. А для тех, кто э, хочет у меня учиться, напоминаю, что завтра у меня начинается курс энергоруника. Это работа с рунами на энергетике. Курс достаточно профессиональный, и на него я беру только людей, которые знакомы с основами энергетики и с основами э, использования рунических символов. Записывайтесь, еще успеете. Занятие будет завтра вечером, поэтому у вас сегодня день и завтра на то, чтобы попроситься на этот курс в группу до встречи друзья в следующем дне желаю вам прожить этот день максимально продуктивно для себя несмотря ни на какие предсказания не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал если еще не подписались.